Прежде чем читать это произведение, я должен предупредить, что все это является вымыслом, моими фантазиями и к современности не имеет никакого отношения. То есть это такой фантастический сюжет, вроде развлечения. Называется «Два поэта, пролетарий и Ленин. Урок революции». Маленький скверик. Пушкинский взгляд, Моцарт отравлен рукой Сальери. Санкт-Петербург претерпел Ленинград. Есть в мегаполисе вычурный сад. Были находки и были потери. У современности загнанный вид, Поиск решения жить ближе к Богу. Совесть размыта, потрепанный стыд. К жмется потерянный быт. И при ходьбе припадает на ногу. Не до поэзии, прозы вино, Льется в романах скучнейших и подлых. Скука сегодня с ней задано, Проза, скажу я вам, просто дерьмо, Но большинство в ней находит свой отдых. Пролетарий. В кого я превращаюсь? Точка, точка, запятая. С кем воюю первым мая, аж дыхание застывает? Я воюю с самим Богом, Пру как хер против течения, Упираясь землю рогом с этим светлым откровением. Я безбожник, пролетарий, Знаю имя Вова Ленин, От прозрения крепчаю рядом с Вовой в мавзолее. Господин, товарищ, здрасте! Дайте руку вам пожму я. Нас достали педерасты, Нас насилуют буржуи. Все здесь скучно и банально, Мамонты и те замерзли. Все, что было, нереально. Социализм буквально стерли. Мы теперь живем в России. Ваш союз весь развалился, Было все у вас красиво. В бес, видательно в поселился. Перестроечку забацав. Бес вернул обратно церкви. Не пошло бы оно все нахер. Теперь все мы президенты. Ленин. Ленин грозно сдвинул брови. Ладно, слушай, помогу я. Без пролитой вашей крови вы не скинете буржуев. Все, что есть, возьми простынку. Милый друг, ты разберешься. Поменяйте пластинку под названием прямо в рифму. Главарей поставьте к стенке, Национализируйте заводы, Чтоб поперли дивиденды в руки русского народа. Не тушуйся, друг любезный, Эволюция, скачок. Если строй стал бесполезным, Вставай на мой, броневичок, зажги массы дерзкой речью, Руку выставь на восток, хватит спать на русской печке, Возглавь финансовый поток. Землю крестьянам, фабрики рабочим, Разбуди в себе буяна, разнеси банальность в клочья, Дай зеленую дорогу молодежи и студентам, если в церкви нету Бога, не нужны нам президенты. Пролетарий. Да, Володя, долго спал ты, пролетарий степенулся. Нет заводов, нету фабрик, и земли нет, все угодья. Всех рабочих удушили, уничтожили крестьян. Лишь рабы живут в России. Правит в ней теперь пахан. Массы серые, как тени, Воли нету, нету злобы. Люди, словно привидения, Нет сознания народа. Ленин. Плохо дело, Ленин вздрогнул, Прошли точку невозврата. К черту измы, к черту догмы Будет Русь теперь распята. Ладно, вот что, ты на Кубу, съезди в отпуск для Близира. Там сигары бабы курят, там найдешь ты командира. Нам глоток свободы нужен, нужен новый Че Гевара. Хрен с ним, что сидим мы в луже. Вези кубинскую гитару. Пролетарий. Пролетарий. Понял, Ильич, идею я. Остров свободы, оплот а движения, Организую там плотные трения, Через газеты зажгу поколения. Ильич, все современные технологии, Социальные сети, и фейсбуки, Раньше-то годы, нынче мгновение. Вот тебе и рабочий тысячи руки. Четко, товарищ, в ногу со временем но не забудьте про справедливость. Верно, держись основного течения И не сдавайся врагам на милость. Хватит терпеть олигархию, Ведь разворуют, обчистят до нитки Бедную нашу страну, Россию. Вы ж не болваны и не улитки. Куба, Гавана, осколок империи вот оплот революции штормов. К черту раскачку, к черту сомнения. Пора брать всероссийские порты. Тут вязался Маяковский. Колыбель революции спит Аврора. Все развинчено, ничего настоящего. Поселились садом и Гамора. Проституция, блядство пропащее. Хоть бы лозунг один, как выстрел крейсера, Ничего нет, кроме бигмаков. Без идеи позор человечества, Недалеко тут до полного краха. Ленин. Метко замечено, лозунгов светлых Мы набросаем большую палитру, Пусть полоскают их светлые ветры, Пусть украшают они километры, Словом задушим поганую гидру. Образование молодежи даешь бесплатно, Даешь бесплатную медицину. Все, что украли, вернем обратно И кумачом обовьем картину. Пролетарий. Да, Ильич, ты знаешь способы Немилосердной борьбы с капиталом, Но в одиночку слабы мы. Против армейского острова жало, спит колыбель революции, все в ней покрытом раком, мысли довольно тусклые. Что же случилось с русскими? Откуда в нас столько страха? Тут Есенин подхватил. Я московский озорной гуляка, Петербург мне противен до он мне душу порвал, собака, в нем одни тоскливые ноты. Я, бывало, любил березы и краюхи синего неба, ленинградские черные слезы. Дайте хлеба, товарищи, хлеба, дайте правды, которая слаще, чем глоток воды родниковой. Наплевать, что поэт я пропащий, жажду я поэзии новой. Пролетарий сокрушенно. Где взять силы для бунта кровавого? Современники, что пшонка? Всюду слежка орла двуглавого. Шаг вправо, шаг влево, попытка побега. Прыжок на месте, провокация. Всюду угнетение человека. Права нет на демонстрации. Ленин. Хватит ныть, скурить и плакать. Поезжай скорей на Кубу. Я желаю новой драки на священной крови Вуду. Тебя примет друг мой, Кастро, даст оружие и явки. Ты поймешь, что делать завтра, как убрать от масс пиявки. Все, что есть, возьми простынку. Милый друг, ты разберешься, поменяйте пластинку под названием «Прямо в рифму». Олигархов, сука, к стенке, власть народу, деньги в кассу. Вспоминайте, как жил Ленин, и социалистические массы. Не долбись, как муха в раму, и пошли всех, сука, нахер. Мне отправишь телеграмму, Бога нету, все здесь наше. Ну вот такое шуточное стихотворение Хотел поделиться с вами, чтобы вы добавить, так сказать, юмористическую и фантастическую нотку в нашу современность. Благодарю за просмотр.